Итак, очень большая тема, очень Емкая тема. У нас есть три внутренних состояния. Родитель, дитя и взрослый. Задача курса, по сути, активировать и запустить взрослого. Потому что наша цивилизация не позволяет распаковываться взрослому. Мы застряли во внутреннем состоянии ребенка, который иногда играет в родителя, который иногда играет в руководителя. И, например, внутренняя, внутренняя работа с клиентами говорит о том, что... То есть руководители часто приходят, я устал, они не понимают, они не хотят, они не могут, я не хочу с ними работать. Почему? Потому что мы даже не входим в состояние родителя, мы из дитя играем в родителя, а дитю... Необходимо. Интересная игра, чтобы с ним играли обязательно в ответ. Если этого не происходит, тогда начинается большое напряжение, начинается комплекс, прям распаковывается активно комплекс с самозванцем. Что такое вообще синдром самозванца? Это когда мы внутри находимся в состоянии дитя, но тело уже такое, знаете, уже подстаревшее, оно уже такое большое, уже пожилое, уже очень сильно уст, уст, уставшее от того, что происходит в жизни, и оно периодически падает вот в это состояние бессилия у родителей, внутреннего бессилия нет то есть по сути родительская энергия она такая прям бесконечная родитель не устает быть родителем но ребенок состояние дитя играющего в родителя устает ломается а еще знаете как еще схожие слова есть родитель и есть руководитель они очень вместе мы заходим к себе в пространство своего дела своей карьеры своего бизнеса и начинаем играть в родителя и нам очень сложно и в этой сложности мы чувствуем то, что называется эмоциональное выгорание. Когда мы видим эти состояния, я устала, я не хочу с ними, мне неинтересно или им неинтересно, я чувствую себя ненужным, я чувствую себя преданным, я чувствую себя использованным, то это почти всегда внутреннее состояние дитя. И вот отсюда, опять возвращаясь к началу нашей беседы, и рождаются проблемы. То есть проблемы из детства, да, сейчас как бы разумно задать вопрос, а почему? А потому что мы не осознаем свое состояние, мы не осознаем свое детство, и мы не осознаем те механизмы, которые запускают это состояние. А вот вы говорите про условно правильного родителя, да, каким он должен быть. Хороший Подпо родитель. Да, хороший поддерживает, то есть ну, вдохновляет, вдохновляет, видит, верит. Да. А Условно, хороший ребенок, то есть... Счастливое дитя. Счастливое. То есть, что, что там-то должно быть? Там радость от того, что происходит. Супер вопрос. Что такое счастливое дитя? да, Хороший родитель, понятно. Счастливое дитя. Во-первых, радость от того, что происходит. Во-вторых, умение быть благодарным. Да? Потому что дети, они ну в очень высокой энергии благодарности и радости. В-третьих, это умение запускаться с чистого листа. Вот смотрите... Если, например, вечером а, взять, вы берете любого маленького ребенка, для примера 4-5 лет, ну, такого общем, недоломанного, такого нормального, здорового ребенка, и ваш вечер как-то плохо закончился. Там, например, вы на него накричали, не разрешили ему смотреть телевизор, или тогнали от компьютера, или там еще что-то сделали, он лег спать и он утром просыпается. В каком настроении просыпается ребенок? Веселого, в отличном. Он да. прям включается в жизнь, начинает разговаривать, у него новый день, новая жизнь чистый лист. Если вы со взрослым человеком, супруг, супруг, родители да вечером зацепились языками поругались не дали друг другу посмотреть любимый сериальчик поиграть в игры случился какой-то конфликт то в каком состоянии просыпается уже как бы Кавычки открываем, взрослый человек. Да даже не один день, наверное, просыпается а неделями. Неделями, просыпается. И он просыпается, он возражает. Он говорит, вот вчера, то есть у нас все, у нас вторая серия, мы обязательно должны продолжить этот сериал. Вот этим отличается дитя mm -hmm. в состоянии. То есть дитя легко обнуляется, легко запускается снова в ресурс, вот это чистый лист, легко испытывает радость, не ищет подвоха, дали конфетку, ура! Не дали конфетку, ура! А взрослым дают конфетку, значит, я что-то Так, что-то да, в а да. там-то начинается. А, ага. Ага чем далее.